Михай, брат, я тебя приветствую. Удачи тебя на этой дороге. А жизнь ворам. Уважаемый сын наши Кавказы. Чистокровна стоящая, Тебя зовут Нихад, золотой, братан. Брат, золотой ты, самый дорогой ты, вечно крутой ты, живый, блатной ты. Брат, золотой ты, самый дорогой ты, вечно крутой ты, живый, блатной ты. Боли старше бриллиантом светит, утчам я смешаю братву. Ты тоже с ним рядом светишь, брат золотой ты, самый дорогой ты, вечно крутой ты, живы балакной ты. Брат золотой ты, самый дорогой ты, вечно крутой ты, живы балакной ты. Посала мы, Овруна мы киновали херамы, Сыну ругав наш тарум баштат сам, брат золотой ты, самый дорогой ты, вечно крутой ты, живый блакной ты, брат золотой ты, самый дорогой ты, вечно крутой ты, живый блакной ты, ты Пожизненный, братан, с тобой, гордится Азербайджан. Да, я тебя хранит вечно. А у я жизнь ворам бесконечна. Да, я тебя хранит вечно. А у моей жизнь ворам бесконечна. Брат, золотой ты.